Все думают, ну как же, как же пользоваться палочками для суши правильно? И кто их придумал? Смотрите. Я открою вам просто сумасшедший межгалактический секрет. Их придумали инопланетяне и рептилоиды для связи с высшим разумом. Палочки для суши это самая умная субстанция на нашей земле. Палочками для суши нужно пользоваться именно так. Палочки, решите вопрос о жизни вселенной и вообще. Ты глупый или что-то? Ты глупый или что-то? Ты глупый или что-то? Ты глупый или что-то?